12 сентября Джейми Даймон сказал, что биткоин это мошенничество. Он сказал, что сажут всех своих трейдеров, которые покупают биткоин. Биткоин упал на 24%, когда Джейми Даймонд сказал об этом. Люди слушают. На этих выходных мы узнали, что самые большие покупатели биткоина из Европы. И это были Морган Стэнли и Джей П. Морган. То есть он говорит, что это мошенничество для покупателей, и в то же время его компания покупает биткоин. Это так неэтично. Окей, что насчет Джорджа Сороса? Джордж Сорос, когда 24 января цены уже упали, он называет биткоин пузырем и говорит, что биткоин самая ужасная инвестиция в мире. Не покупайте этого, он бросает бензин в огонь. Итак, когда мы узнаем, что он называет биткоин пузырем, и он падает на 44%, да, и тогда в апреле, спустя два месяца, угадай, что становится известно. Семье долларового миллионера Сороса разрешено покупать валюту. И это стало известно только в апреле, да? Джордж Сорос известен таким поведением. Он говорил, что фунт упадет, а потом украл пенсии обычных людей. Да, он получил миллиард. И сейчас снова, 7 февраля, Goldman Сакс говорит, что большинство криптовалют пойдет до нуля. Я помню, как он это сказал в феврале, и из своих источников я узнал, что Сакс создает свою платформу для торговли криптовалютой. Конечно же, они отрицали это. Нет, мы это не делаем, мы это не делаем. Цены упали на 27%. Итак, что же мы узнали? Голдман говорит, биткоин упадет до нуля, а потом в конце апреля они создают новую торговую платформу. Они потратили 400 миллионов долларов на покупку платформы для торговли криптовалютой. Итак, 7 февраля, все пойдет к нулю. Май, о, давайте потратим 400 миллионов долларов. И они не единственные. Что мы имеем? Многие организации, Кристин Лагард, все вокруг в одно время сделали такие заявления. Я не могу доказать этот сговор, но мне кажется, это очевидные вещи. Эти люди отдыхают вместе, они все думают одинаково, им не надо звонить для этого друг друга, они просто знают эту игру. Итак, в начале года глава МВФ Кристин Лагард сказал, что все центральные банки должны объединиться против криптовалюты. Слышал ли ты когда-либо о том, чтобы банки должны были объединиться против незаконного оружия или наркотиков, или против торговли людьми? Нет, конечно нет. Но мы должны объединиться против этого зарождающегося класса активов. Для них важно заставить людей думать, что биткоин никогда не выживет до тех пор, пока люди действительно не будут думать, что этому конец. Один из ключевых моментов, который я понял во время вовлеченности в рынок на такой долгий период, вместо того, чтобы слушать, что люди говорят, лучше смотреть на то, что они делают. Это то, на что люди должны сейчас обратить свое внимание. Стивен Кон, миллиардер, управляющий хедж-фондом, чье состояние оценивают от 12 до 14 миллиардов долларов, один из умнейших хедж-менеджеров столетия, покупает биткоин. Марк Лесри, Avenue Capital Групп, состояние которого оценивается в 1,7 миллиарда долларов, вложил 1% своего капитала в биткоин. Мэтью Джейсон, ранее инвестор Airbnb, Skype и Facebook запустил криптофон с активами в 300 миллионов долларов. Wellington Capital, которые имеют активов на триллионы долларов, также вовлечены в биткоин-фьючерсы. Susquehanna, 12 по размеру торговая площадка в мире, теперь имеет собственный отдел хранения биткоинов. Торговый отдел, и сейчас они торгуют биткоином и эфириумом. Дэвид Соломон, новый генеральный директор Goldman Sachs, самый профессиональный парень из Олл-стрит, который разбирается в биткоине и криптовалютах. Бларфинг, сейчас крупнейший в мире управляющий активами, сказал в прошлом году: знаете, для чего хорошо криптовалюты? Для отмывания денег и для наркоторговцев. Поэтому если вы послушаете, что он говорит, то вы сразу же продадите ваши биткоины и просто скажете, что это все полная ерунда. Но угадай, что происходит сейчас. Они собираются запустить ATF, они в поисках биржевого фонда, который позволит вам или кому-либо из брокерской фирмы сделать покупку одной кнопкой. Теперь вы должны взглянуть на все эти доказательства. Все эти люди уже богаты, все эти люди заботятся о своей репутации. Если биткоин такой ужасный актив, почему все эти люди вовлечены в него?